O- <laughs> Ну, не то чтобы по вкусу вкуса, но по сути вкус. Я Все покрывало, Ой, домой, ее не закажешь. Ой, Виталия тут скотинку такую. Вот зачем мне такая скотинушка нужна? Ай, господи, Трезвость – это ваше нормальное состояние. Вы спокойно отгоняете мысли о